New Point. Красота. Готовая красота. Заходи, делай ремонт, живи. А до моря у нас идти. Знаете, сколько идти? Всего-то максимум 4-5 минут пешком. Это у нас квартирка площадью... Большой площадью, хорошая большая квартира. Делится все это удовольствие у нас вот так вот пополам. Здесь у нас кухня, здесь у нас спальня, там у нас прихожая, здесь гардеробка. Если обращаетесь сегодня в день выхода этого ролика, получаете эту квартиру очень дешево. Здесь будут беседки, места отдыха, зоны отдыха. Здесь будут места для занятия спортом. Привет, прекрасные Покупатели, друзья, мы находимся на Мамайке у самого Черного моря. У нас же все-таки наше море морское. Мы в город Сочи приезжаем в первую очередь за морем, за природой, за тишиной. И к вашему вниманию, как раз таки во всем том, что я описал, наш комплекс New Point. Красота! Готовая красота. Заходи, делай ремонт. Живи, дорогие друзья. Смотрите, как он смотрится. В общем, мы продаем к вашему вниманию вот такой вот комплекс. Этажность. Ресида 3.4. Наверху эксплуатируемая кровля. Закрытая охраняемая территория. Здесь у нас заезд на территорию только по шлагбаму. Один точечный дом в лесу на Мамайке, в Мамайском лесопарке. Недорого. В общем, у меня здесь супер классные жирные предложения по цене очень дешево не буду называть то слово, все вы уже догадались, о чем я говорю, когда я говорю очень дешево. В общем, показываю. Смотрите, красота. А до моря у нас идти, как раз таки, что касается нашего Черного моря. Знаете, сколечко идти? Всего-то максимум 4-5 минут пешком. По ровному месту. Туда, и вы попадаете к морю, на море идете купаться, загорать, отдыхать, сил набираться. Ну и что я теперь предлагаю? Я предлагаю посмотреть квартиры в нью которые у нас сейчас срочно продается одна квартира, любая в комплексе по суперсрочной цене от цены вы будете в сумасшедшем восторге. Еще раз смотрим. Здесь у нас комбочки, видите, да, все это удовольствие делается. Ну и комплекс, конечно же, смотрится, реально смотрится. Симпатичный комплекс. Просто вечером он весь, когда он подсвечивается, это просто произведение из искусства. Давайте-ка. Теперь заходим вовнутрь. Это наша входная группа. Конечно же, вот у нас здесь легкий навесик. И мы попадаем вовнутрь. Дорогие мои, будем смотреть, какие у нас предложения в нашем нью поинте Вот такой вот лес над нами свисает. Реально мы, по сути дела, в лесу. Поднимаемся, смотреть квартиру. По подъезду. По подъезду у нас, видите, на стенах декоративная штукатурка, на полу керамогранит, нержавеющие перила. Ну и, в общем, классные квартиры. Естественно, на каждом этаже датчики движения Все коммуникации центральные Сделки у нас здесь без проблем совершаются Вид Вот такой вот у нас вид Вид со второго этажа Ну я, наверное, буду вам показывать квартирки повыше этажом ну, Допустим, на третьем Поднимемся на третий и посмотрим, что на третьем Вот такие вот коридоры Вот такие вот квартиры Классные такие места общего пользования, качественно выполнены, качественно сделаны. Стеклопакеты тонированные, поэтому может казаться то, что здесь у нас темно. Я открыл окна. Смотрите, вот такое вот у нас здесь все это данное удовольствие. Идемте смотреть, смотреть квартиры. Смотрим, вот такая вот Оп. закрытая квартира. <рекрасно> Прекрасно. Идем, смотрим следующее. Вот мы непосредственно, опа, вот в такой квартире. Вот такая вот квартира. Это у нас квартирка площадью, большой площадью. Хорошая большая квартира. Кому она нравится, дорогие друзья, обращайтесь. Можете покупать, приобретать и, как говорится, в ней даже проживать. Вот такая большущая квартирка. Смотрите, идеально планируемая в однокомнатную. Смотрите, здесь у нас прихожая. Здесь у нас что? Получается у нас здесь санузел, да? Правильно? Согласитесь. И далее мы идем сюда. Панорамные остекления и вот такие вот у нас окна. Такие вот у нас окна. И большущий балкончик. Здорово. Здорово, просто согласитесь, да? Видите? Огромный балкон. Смотрите. Сумасшедшие у нас здесь дела, большущие балконы и, конечно же, красота из окон. Если окна помыть, получится, хотел сказать, что видно море. Море не видно, но у нас видно лес, зелень. Смотрим, следующий вариант, следующее предложение. Вот этот вот вариант мне, конечно, больше всех нравится. Этот и еще один, я вам покажу. Эта квартирка у нас площадью 40 квадратных метров. Идеальная однокомнатная квартира. Могу организовать эту квартиру срочно, без бесстыже, при обращении прямо сегодня в районе 6 миллионов рублей, дорогие друзья. Я вам этого не говорил. Если обращаетесь сегодня в день выхода этого ролика, получаете эту квартиру очень дешево. 40 квадратных метров, 5 минут до моря. Ну, По сути дела у нас здесь 300 метров до моря. Пешком 5 минут максимум. Смотрите уже, структуренные стены, непосредственно да, стяжка пола выровненные стены у нас, видите, штукатурины. и большое панорамное окно. Идеальная однокомнатная квартира, делится все это удовольствие у нас вот так вот пополам. Здесь у нас кухня, здесь у нас спальня, там у нас прихожая, здесь гардеробка. И, конечно же, прекраснейшая видовая характеристика. И не забываем, что у нас еще огромный там балкон, из которого можно круто любоваться. Любоваться на природу. Выходим. Природа. Красота, замечательная, сумасшедшая видовая характеристика И, конечно же, у нас здесь получается, что вот такие вот виды, видео В общем, здесь офигенно Выходим, дорогие друзья, сюда давайте теперь И смотрим, что мы здесь видим Получается, что мы здесь видим Идеально однокомнатную квартиру Далее, посмотрели эту квартиру, идем смотреть следующую Следующая квартира точно такая же, просто, как говорится, ай, блин, закрыто, этажом выше, что ли, пойти. Давайте-ка я вам следующую покажу. Есть у меня еще одна очень, очень интересная квартира. Эта квартирка у нас вот такая. От нее я тоже балдею, если честно. И... Вот такая квартирка, интересные формы, там у нас кухня, здесь у нас спальня, здесь у нас офигенный балкон, идеально планируемая квартира, и там у нас прихожая. И вот эту квартирку тоже буквально у нас здесь по площади, как говорится, у нас всего-то 43 квадратных метра, и тоже можно ее организовать в районе, в районе, сейчас вам точно скажу, дорогие друзья, 6 с копеечками миллионов рублей, но я вам этого не говорю, потому что это актуально только в этот день выхода видео. Еще одна квартира не мог ее не показать. Сразу же обращаю внимание на то, что входные двери очень качественные. Видите, да? Непосредственно их можно не менять. Они действительно в идеале эти двери выглядят. Вот такая вот квартирка. Нравится она или не нравится, конечно, дорогие друзья, здесь у нас не панорамные окна, но она тоже весьма неплохая. Видите? Идеально делится пополам. Там у нас гардеробчик. Слева санузел. Вот это санузел, если что, вот так вот. И идеально пополам мы ее делим. И получаем вот такую вот квартирку, идеально разделенную пополам, однокомнатную. Эта квартира у нас 36 квадратных метров. Здесь у нас еще огромный чумовой балкон. Вот такой вот балкончик, с которым мы можем любоваться. Смотрите, на Мамайский лесопарк. Это Мамайский лесопарк. То в курсе, кто не в курсе. Обратите внимание, это реально лес. Это красота. В общем... Эти варианты квартир по супер акции, только у меня спецусловия. Ну и, конечно же, набирайте меня. Может быть, я что-то организую для вас очень вкусное. А я организую по-любому. Потому что я умею, делаю, стараюсь. И, как говорится, у меня это получается. Еще раз смотрим. Теперь следующая квартира. Вот такая коридорчик. Проходим. Коридорчик. Там у нас санузел. И вот она. Вот она, кукла, как говорится, кукла моей мечты. Это у нас 35 квадратных метров. И. Я сказал, супер от которых обалдеете вы. Даже рассрочку организую. И эта квартирка, смотрите, какая интересная. Тоже идеально пополам делится. Там у нас санузел, там прихожая. Можно разделить ее каким-то образом вот так или вот так. А, вот так вот по окну, грубо говоря. Там у нас кухня, здесь у нас комната. И не забываем снова про шикарный жирный балкон. С которого видно территорию. Большой балкон дворик внутренний. Смотрим вот так вот направо. Видите, зелень, да? Соседей мы не видим. Там далекий вот жилой комплекс Романовский стоит, но он дорогой комплекс, а у нас здесь тыж дешево. От 6 миллионов рублей предложение на квартиры. Это бесплатно. Здесь у нас подъездная входная группа. Естественно, там у нас КПП, шлагбам. ну и, конечно же, замечательная видовая характеристика. Этот комплекс называется, еще раз говорю, New Point. И организовываю супер жирные предложения. Любую из понравившихся квартир сделаю так, что вам будет очень приятно. Реально. Дорогие друзья, у меня здесь есть квартира за 5 миллионов рублей. За 5 миллионов рублей в комплексе New Point. Не хотите ли? Так что, если хотите, набирайте и, как говорится, заберите. Ну и, конечно же, изюминка этого комплекса – это у нас эксплуатируемая кровля. Вот здесь у нас выход на эксплуатируемую кровлю. Мы находимся на крыше на крыше нашего жилого комплекса New Point. И здесь у нас, как вы видите, будет эксплуатируемая кровля. Сейчас они только приступают к тому, что будет сделана эта кровля. Что здесь у нас будут? Здесь будут беседки, места отдыха, зоны отдыха. Здесь будут места для занятия спортом непосредственно. Yeah. <laughs> турники, зона воркаут. И все это будет вот с таким вот видом у зелени. Еще раз говорю, это застройщик делает, это все заказано на следующей неделе, это действительно все приезжает. Как говорится, можете оформить здесь квартиру уже после того, как это все дело начнет делаться и привезут закупленные непосредственно материалы для того, чтобы завершить эксплуатированную кровлю. Поэтому, чтобы вы были спокойны, можете, конечно же, приехать и самими глазами увидеть то, что эти материалы необходимы для кровли, они все закуплены и приезжают на следующей неделе короче на момент выхода ролика здесь все уже будет кипеть будет вестись работа по обустройству эксплуатируемой кровли хожу по кровле она действительно большая она зонируется у нас в одной стороне, стороне кровли можно вот здесь располагаться там видите вот места разные да здесь будут еще раз говорю беседки места отдыха зона воркаут непосредственно Мангальная зона, надо уточнить, будет она или нет. но ну, я думаю, не исключено, потому что действительно крыша большая. По квадратуре не могу сейчас сказать, надо уточнить, какова площадь всей этой крыши. Но полностью по всей крыше у нас будет эксплуатируемая кровь. Еще раз оглядываемся вокруг, видим замечательные, классные видовые характеристики. И если вам нравится у моря в 200-300 метрах от моря по бесплатной цене, еще раз говорю, от 6 миллионов рублей у меня здесь есть квартиры, то вам, дорогие друзья, это ко мне. Хотите классную однокомнатную квартиру за 6 миллионов рублей – мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима ЮДВ, ну, не забывайте обращаться, если вам что-то здесь понравилось. Звоните, пишите, дорогие друзья, вам всего хорошего, до скорой встречи, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Жить вот в такой вот зелени, в центральном районе города Сочи, нам Майки майке, это здорово. Вам всего доброго, всего хорошего, пока, увидимся, дорогие друзья.